Решили прогуляться по улице Солженицына. Это какая у нас бывшая улица? Коммунистическая Бывшая коммунистическая, правильно Вот такая вот у нас Улица Солженицына. Сегодня у нас 12 градусов Но правда моросит, да? Угу. Моросит? Моросит, моросит? Моросит, да? Моросит, моросит. моросит Вот такой вот Моросит, моросит чего? Моросит. моросит, а не моросит да, вот Пустынно, праздник Так вот мы идем по этой улице Ну что здесь интересного ты расскажешь? Лик? Или нашим читателям, подписчикам Что здесь интересного? Интересно. Нет, нет. Здесь исторический памятники я заметил Вон дом Купцова был Прошли мы Цель, а вообще практически никого нет, да? Вот. А там что у нас впереди? Понятно, что церковь. А какая церковь? Мне кажется, что Сергей Радович. Нет, Сергей Радович... Сказал... Нет? Нет, не здесь. здесь? Ты путаешь. Вот, видишь, исторические памятники. Конец 18-го, начало года. Точно? смотри, историческая часть у нас таки красивая, да? Москва в этом плане. И вот опять же, как вписалась такая серая пятиэтажка. Ну, как писалась, так и вписалась. Вот наш великий писатель Солженицын. Значит, у нас цель сегодня... Немножко другая, я в следующем видео выложу, почему мы пошли именно по этой улице и, и куда мы идем да. вот. Я сделал отдельное видео, а так посмотрите, как Солженицын выглядит и Таганское И Марксистская, и да. Такая вот Очень Впечатляющая, компактная улица Солженицын Здесь у нас театр, студия, театральное искусство Слушай, ну, довольно тепло, да? Сколько сегодня обещали? 12 градусов? Что-то В этом желтеньком здании, ну. центр гигиены и эпидемиологии. Города да? Москвы. Да ты что? Да. Вот, а тут Майджим. Как раз вышел, позанимался и пошел туда. Ну, вот это... За... Так, вот у нас храм, церковь. Так, куда нам? Направо, налево пойдем? Прямо? Прямо? Так, посмотрите, ребята Какой у нас красивый храм, церковь Какая красивая Постановительная. Постановительная Да Это Алексеевская улица, на Алексеевской, да Мы не нашли жениться Давайте еще раз посмотрим Как строили раньше, да? Красиво Святого Мартина Исповедника Вот он какой храм Храм Святого мартина исповедник. Ну, да, наверное, так, ну что, в принципе, вот так, вот так вот выглядит наша улица Соженицына. Да. Бывшая коммунистическая, рядом с метро Таганская и Марсистская. Мар Тебе нравится эта улица? Ну да, такая все спокойная. Спокойная плане? Ну? Почему? Пробки бывают. Удаляемся от центра. Отдаляемся куда мы от центра. Почему? Ну а зачем нам надо удаляться? <связь> не надо удаляться. Да. Вот. <связь> ну здесь, видишь, надо, конечно, рассказывать. Потому что, что смотреть, эти улицы. Ничего мы не знаем. Истории не знаем. Какие мои москвичи. <свят> Немножко еще дальше покажу вам. Случайно выключил камеру. Вот так вот пустынно, но приятно. Среди старинных построек... В общем, общее представление у не москвичей. Семиэтажный дом. Семиэтаж? А что удивительного? Редкостно. Почему это? Семиэтажный. Семиэтажный для чего редкостно? Для московские. Московские застройки Застройки московской? Да. Семиэтажный дома их очень Слушай, а удивительно, что здесь нет бордюрной плитки, да? У -у -у. Просто асфальт. Как так пропустили? Если не дошли, не соберем. Не дошли? Не дошли. А куда не дошли? Делают плитку пока делают. А, пока монтируют плитку. Да, монтируют. Монтировками. Ну, вот, такие у нас вот виды, что у нас здесь Институт системного программирования Имени Иванникова Российской академии наук Отлично Ну что? Я же сказал, ну что и усадьба Понятно, что это все старинные здания Ну там теория всеверного потопа Когда на первом этаже есть Еще один этаж внутри коммунистический переулок так ну называем а там у нас фабрика чего это помнишь театр чего-то там какой-то студия ладно посмотрим покажем эту студию так ну чё в принципе понятно да как она выглядит эта улица меня просили кто-то меня просилась подписчиков 200, 200, 200 думаешь а такие они. Нет, вряд ли, наверное. Ну и ворота, и, в принципе, эти, да. Решетки тоже они одинаковые. С рукода. А что здесь находится? Это, это, это, а, дом Морозова. Вот оно что. Городская свадьба Морозова. Слушай, Морозов он везде понастроил, да, в Москве получается? Одни усадьбы строил Морозов. Санта жил, небось, тоже за границей? Как они вклинили? Ну, смотри, как дом. ну как не вклинили, просто пристройку сделали и все. Ну да. Ладно, пошли дальше. Ну что, в принципе, я еще раз говорю. Что Это я имею в виду все, да, в принципе, понятно, мы почти дошли до конца. Вот так вот. Значит, я пытаюсь сказать, что все вроде. смотреть то больше нечего особо. Показывать теперь нечего. Смотрите, то есть. Вот это судьба. Это вот на усадьба Алексея. Такие хорошие усадьбы везде. Надо переселяться в усадьбу уже пора. Правильно? Когда это будет у нас? Когда у всех людей в мире будет усадьба. Ну вот, друзья, показал вам улицу Солженицына. Вернее, мы показали с нашим визави сегодняшним. Ну что, до новых встреч, а потом в следующем видео я выложу суть, почему мы сюда пошли. Совместили приятное с полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, если что-то нравится. Если не нравится, пишите гневные комментарии. Спасибо за просмотр.